Друзья, всем привет! С вами группа компании TSS И сегодня у нас на обзоре реверсивная виброплита TSS WP-170L. Реверсивные виброплиты специально сконструированы для уплотнения грунтов в ограниченном пространстве. Виброплита обладает максимальным уплотняющим усилием и высокой маневренностью благодаря реверсу. Применяется при уплотнении всех типов связных и сыпучих грунтов, песка, щебня, песчано-гравиных смесей и асфальтобетона. На данной модели установлен бензиновый двигатель компании Lanchin модель G270. Двигатель одноцилиндровый, четырехтактный, с верхним расположением клапанов, с принудительным охлаждением и ручным стартером. и подошвы у данной виброплиты 785 на 480 миллиметров, вес данной виброплиты 161 килограмм. Рассмотрим устройство виброплиты. Прочное стальное основание для крепления двигателя, защитный каркас двигателя с монтажной проушиной, непосредственно сам двигатель, рычаг газа, рычаг реверса, колонка закреплена к раме через демпфирующие муфты для сокращения передаваемой вибрации на руки оператора. Рукоять имеет два положения, это рабочая и транспортировочная. Для этого есть фиксатор. Прочное стальное основание сделано из износостойкой стали. К основанию надежно закреплен редуктор. Система гашения вибраций выполнена из четырех эластичных муфт. Сверху на двигателе установлен топливный бак с фильтром грубой очистки. Система фильтрации топлива имеет три ступени. Фильтр грубой очистки на заливной горловине, фильтр второй грубой очистки на выходе из бака, и фильтр тонкой очистки уже непосредственно перед входом в карбюратор. На карбюраторе у нас есть два рычага. Первый – перекрытие дроссельной заслонки, второй – перекрывает топливо. Ручной стартер, глушитель в защитном кожухе и система отвода выхлопных газов от оператора. Маслозаливная горловина с крышкой щупом и массосливная пробка. Как я и говорил, на крышке имеется щуп для контроля уровня масла, также уровнем масла является наличие масла в верхней части резьбы маслозаливной горловины. Тумблер включения зажигания, датчик остановки двигателя по уровню масла и также вторая маслозаливная горловина. Стальной защитный кожух приводного ремня. Виброплита поставляется уже с залитым маслом в редуктор, то есть завода вам ничего заливать не нужно. В двигатель заливаем масло по уровню, как было рассказано в нашем видео. Периодичность смены масла в двигателе 50 моточасов, в редукторе 100 моточасов. Ну а на сегодня у нас все. Спасибо, что посмотрели данное видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!